приветствую друзья у нас сегодня такая чудесная погода и я сегодня хочу вам рассказать что сегодня и завтра у нас запущена акция в интернет-магазине появился новый продукт называется иммун и он предназначен для повышения иммунитета так как любое снижение иммунитета обязательно вызывает за собой Какое-то заболевание, да, можно легко подхватить инфекцию. Ну, а так как сейчас коронавирус уже находится в стадии второй волны, ситуация почему-то никак не улучшается, то давайте уже сами себя сбережем. Поэтому сегодня у каждого есть возможность приобрести продукт по цене производителя без всяких накруток. Вы можете купить несколько баночек для себя. Имун, это фотографию я размещу. На следующем слайде и вы посмотрите, что это продукт клеточного питания, это баночка, в которой находится 60 порций и это очень вкусный сок, который разводится водичкой и вы пьете, получаете удовольствие и конечно же повышаете свой собственный иммунитет. Также для всех партнеров моих, для всех покупателей моего интернет-магазина и для тех, кто хочет создать свой интернет-магазин, у меня тоже есть подарок. Мало того, что вы можете купить продукты с максимальной скидкой от производителя и получить их прямо к себе домой, вы еще также от меня лично получите подарок. Каждый покупатель, либо партнер моего интернет-магазина, кто сегодня, завтра... Ну, хорошо, пусть до конца июня э, купит для себя лидерский пакет, то есть это сет, это, это корзина, состоящая из двух продуктов, это самый выгодный экономический пакет, ну и, конечно же, э, он несет в себе повышенный кэшбэк, то есть до 80% кэшбэка вам интернет-магазин будет начислять. Так вот, если вы до конца июня покупаете э, лидерский пакет, пишите мне об этом, я... Подарю вам свой курс, у меня есть платный курс «Инстаграм для новичков от А до Я», он стоит 2700 рублей, так вот каждому партнеру моего магазина я сделаю подарок и подарю этот курс бесплатно, чтобы уже сегодня вы начали продвигать свой бизнес через «Инстаграм». На этом все новости, и я жду ваших сообщений, что вы купили для себя лидерский продукт и позаботились о себе, о своей семье, и оберегаете себя от любой вирусной инфекции. Всем пока!